здесь начинается участок, первый столбик, и туда вот вниз, мы сейчас пройдем посмотрим, и вон туда вот, да, тоже вот, соседей нитчиком тянули, уже там вообще строится, Просику все сделали подвес, землю привезли для питомника, ну пойдемте вниз туда. вон там видим крайний столб с укосиной и идем туда и смотрим дальше вон там вдалеке видим еще один такой же столб тоже с укосиной вот это все участок идет сколько всего здесь 4,6 гектара. А, вот мы пошли к границе нашего участка. Сейчас мы пойдем, пройдемся немножко туда, вот к озеру. Покажу вам здесь рядышком озеро, буквально метров двести. Очень красивый вид открывается просто шикарный, обалденный. пойдем Вот такой вид здесь открывается шикарный. Внизу озера, поля. Вот такая красота. Там вот соседи во все активно уже живут, строятся. Буквально в пяти минутах ходьбы от нас от участка. Такие красивые места есть у нас в Нижегородской области, в Сосновском районе. А вон там, вот уже вот Проловская, дедушка буквально, 2 километра отсюда.